Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем вторую передачу из цикла программ «Теория человека. Знание жизни». Мировоззрение – это система знаний и представлений о мире и месте человека в нем. Это система его ценностей и убеждений. Из мировоззрения исходит позиция нашего внутреннего «я», отношение к себе и миру. А наше отношение определяет, какие действия мы совершаем. Но кто формирует наше мировоззрение? Его формирует общество, в котором мы живем. Мы видели крах атеистического, материалистического мировоззрения в 90-х годах прошлого века во время крушения Советской империи. Оно привело к кризису и распаду общества, которое им руководствовалось, к страданиям миллионов людей, к локальным военным конфликтам сейчас я знаю почему это произошло атеистическое мировоззрение просто отрицало духовную составляющую человека знания о внутренней структуре о высших ценностях личности просто игнорировались а там где нет бога и высших ценностей там нет любви нет самосовершенствования нет развития нет созидания там царствует разрушение и деградация. Если мы попытаемся вникнуть в суть природы Земли, то увидим, что все живое в ней существует в борьбе, в матрице выживания. Главная цель – продолжить существование, приспособиться, сохраниться во что бы то ни стало. У животных и человека мы видим еще одно проявление земной природы. Оно в жажде жизни, в удовлетворении эмоций и чувств. Но что же принципиально отличает нас от животных? Это отличие в том, что только человек может быть творцом, созидателем, что только он обладает сознанием, свободой и волей, может развиваться и реализовывать себя. Только человек обладает возможностью жить в матрице созидания, основа которой – любовь к людям и миру. Любовь и созидание, энергия нашего духовного, истинного «Я» делает нас людьми, открывая путь развития, которого нет в живой природе планеты. Это и есть то, что присуще только человеку. Что это значит для каждого из нас? Это значит, что людьми нас делает то, чего изначально нет на земле. Да, где-то там, далеко среди звезд, есть Тот, Кто положил нам всем начало. И для того, чтобы понять себя, мы должны получить от Него знания. Чтобы это сделать, обратимся к Христу, посланнику Бога, Мессии, убитому людьми, воскресшему и поднявшемуся на небо. Знание, которое Он принес нам, гласит, Бог – это высший разум, Творец и Созидатель, суть которого – любовь ко всем людям. Христос – это Слово Его, истина, знание, позволяющее человеку обрести себя. Человек, принявший это знание, обретает разум, становится личностью, Творцом себя и мира. Сыном Бога. Да, Царствие Небесное находится на Земле. Это мир людей разума, мир созидания, развития и реализации личности на благо всех людей. Приняв тело от природы планеты своей матери, а затем, обретя знания о разуме от своего небесного Отца, человек избавляется от внутреннего конфликта, обретает свою духовную природу, энергию реализовать себя как личность, становится самим собой, Созидателем и Творцом.